Всем привет! Это ТОП 4 уникальных вещей в Контра России. Поехали! На четвертом месте располагается Майкл Лазуй. Эту вещь нигде нельзя купить, только можно выиграть на конкурсах у ЗНАТО, Андроида, Кудряшева. Так, как они являются медиаторами игры. Третье место заслуженно занимает сет ВККС. Этот сет можно выиграть на турнирах. Или попросит ЗНАТО, чтоб он накрутил. Но это не точно! Второе место занимает уникальная шапка Авторитет. Этих шапок всего 5 штук, эти шапки находятся у администрации игр и у тех игроков, которые принимали участие в конкурсе на эту шапку. Первое место занимает кофта Зонг, данная вещь есть только у Зонга. Как вы знаете, администрация подарила кофту за лучший трейлер в игре. Вот такой получился у меня топ. Кому понравилось видео, тогда ставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем удачи и пока! Oh, fuck